Всем доброе утро. Спасибо, что присоединились к нашему вебинару. Меня зовут Демьян Никита, компания Актив. Также среди спикеров будет Павел Шубный, компания Сигма, и Антон Сбоев. также компания Сигма. Антон будет проводить видеодемонстрацию нашего совместного решения. Так, ну что, поехали. Давайте я расскажу немножко про план нашего вебинара. Сначала я расскажу про нашу, наш новый продукт для мобильной электронной подписи. Далее Павел расскажет, где, как можно применять данный продукт совместно с решением коллег. И Антон покажет видеодемонстрацию на прямом примере, как это все работает. Пару слов о нашей компании. Компания работает на рынке информационной безопасности уже более 25 лет. Многие знают нашу компанию не как компанию «Актив», а все-таки под названием нашего флагманского бренда. Это «Рутокен», так как мы являемся крупнейшим поставщиком и производителем ключевых носителей для двухфакторной аутентификации и электронной подписи. Если вы придете, например, в удостоверяющий центр получать электронную подпись, то в 80% случаев вам выдадут вашу подпись именно на носители RUTOKEN. Ключевые носители бывают как простые, просто для хранения э, ключей программных контейнеров ГОСТ-криптопровайдеров, так и криптографические носители, которые уже сертифицированы ФСБ и имеют в себе криптоядро которая позволяет формировать электронную подпись прямо на борту устройства. При этом ключи электронной подписи не покидают памяти данного устройства. А сегодня мы с вами поговорим про нашу новую линейку устройств. Это дуальные устройства, с помощью которых можно подписывать электронные документы по беспроводному каналу. В частности, сегодня мы больше уделим внимание именно дуальной смарт-карте RUTOKEN CP3.0 NFC. Данной смарт-картой пользоваться так же просто, удобно и быстро, как и оплачивать покупки банковской картой по бесконтактному интерфейсу. Достаточно поднести смарт-карту к поверхности устройства, чтобы воспользоваться вашей электронной подписью. При этом криптография вся находится на борту устройства, не требуется дополнительных переходников или источников питания для работы смарт-карты и использования вашей подписи. При этом скорость работы через NFC-интерфейс ничуть и не хуже и не уступает привычному э, контактному интерфейсу. Уже есть поддержка во всех популярных операционных системах для мобильных устройств. Это iOS, Android, Aurora и недавно у нас добавилась еще версия Astra Linux. Также карту можно использовать привычным для вас способом, через контактный считыватель, если вы работаете на э, персональном компьютере. И что самое важное, ваши секреты всегда остаются с вами, то есть ваши закрытые ключи находятся отдельно на отчуждаемом носителе от недоверенных приложений и документов. При разработке данного продукта мы старались сделать не просто быстрое, и надежное решение, но в то же время и удобное для встраивания продукты наших партнеров. Для этого мы подготовили несколько инструментов. Первый мы разработали сами, дополнив комплект разработчика Rutoken мобильными компонентами, которые а, позволяют работать с электронной подписью по беспроводному каналу. Второй компонент, инструмент, разработал, разро, разработали наши давние партнеры компания CryptoPro. Какой именно инструмент использовать, выбирать вам, так как в целом они решают одни и те же задачи. Это защита формирование электронной подписи, защита электронного документа оборота. Также мы подготовили два демо-приложения, которые позволяют использовать уже готовые сценарии и блоки для встраивания наших решений в свои продукты. Первое приложение — это мобильный демобанк, который демонстрирует работу мобильного банковского ДБО. И второе приложение — это работа с документами и электронной подписью, когда на одном устройстве работают несколько членов одной бригады. От, код данных приложений находится в открытом доступе, и можно безвозмездно пользоваться. Совместно с компанией Sigma мы сделали совместное решение которая позволяет автоматизировать uh, бумажные документы оборот внутри корпорации. Например, есть сотрудники, которые работают вне офиса, и которым в процессе работы необходимо подписывать множество различных бумажных документов или заполнять их. Сейчас для работы на выезде выездному сотруднику необходимо с собой возить огромное количество бланков, документов, подписывать их, заполнять, далее возвращаться в офис и сдавать в архив. Но если произойдет какой-то инцидент, данный архив надо будет поднять, найти необходимые документы, что не всегда бывает просто. Так как всегда присутствуют человеческие факторы, документы могут быть положены не в ту папку, либо совсем утеряны. Мы же предлагаем совершенно иное решение, это перевести бумажные документы в электронный вид и подтверждать данные документы или операции с помощью личной электронной подписи через NFC-карту. Коллеги из компании Sigma в своей презентации и демонстрации подробно расскажут, как это работает. При этом смарт-карта в то же время может быть и персональным пропуском в офисы или оборудование SCUD. Промышленные планшеты и телефоны прослужат намного дольше, так как беспроводной канал не требует физического подключения. И карта в любой момент готова к работе. Ключи электронной подписи при этом хранятся отдельно от недоверенных операционных систем и приложений. Электронная подпись вычисляется прямо на борту смарт-карты. И даже потеряв такую карту или если карту у сотрудника украдут, воспользоваться ей будет проблематично, так как помимо наличия такой карты необходимо еще иметь и необходимо еще знать пин-код от нее. А сложность ввода ПИН-кода можно задавать на стадии инициализации или форматирования карты. А количество попыток ввода ПИН-кода также ограничено на подобии банковской карты. То есть после определенного количества ввода попыток карта просто заблокируется и нельзя будет воспользоваться. А в целом мы считаем, что это отличное решение для автоматизации рабочих процессов сотрудников, которые не имеют постоянного рабочего места. Например, это могут быть электрики в сфере энергетики, это могут быть контролеры на транспорте, это могут быть скорые помощи, работники скорой помощи здравоохранения или любые надзорные государственные органы. Или, как вариант, это могут быть вахтовые сотрудники, которые работают внести газовой отрасли. То есть сфера применения нашего общего решения достаточно большая, и даже перечислить. Все у нас не получится, потому что с каждым разом обращаются различные заказчики и появляются все новые и новые кейсы. Данная карта является универсальным решением везде, где необходима электронная подпись. Сейчас с каждым годом увеличивается количество рабочих мест, когда сотрудники работают не в офисе, а, например, удаленно, или их рабочим местом является телефон, а, телефон или планшет. И криптография на основе, и информационная безопасность на основе именно российской криптографии становится все более востребована. Учитывая, что с 2023 года а, в рамках цифровизации крупные промышленные организации начнут переходить на отечественные решения, то... Наше решение с коллегами из компании Sigma соответствует всем необходимым требованиям. смарт картер токен CP3.0 NFC собрала в себе все самое лучшее из предыдущих наших линеек продуктов. Аппаратно реализованы все новейшие и последние криптоалгоритмы ГОСТ, доработана SDK, оно теперь более удобное для встраивания в решение наших партнеров. Как я говорил ранее, это высокая производительность. Нам удалось добиться а, таких скоростей, как а, при работе с обычным USB токеном. А, можно а, воспользоваться защитой канала через SysPake, но только в случае а, использования а, нашего программного продукта CryptoPro 5.0 R2. Уже есть совместимость со всеми криптопровайдерами и со всеми популярными операционными системами, как настольными, как десктопными, так и мобильными. И что очень важно, в первом квартале следующего года мы планируем, даже не планируем, мы получим положительное заключение ФСБ и будем готовы к полноценным внедрениям не только пилотным проектам. Также в этом году мы представили продукт в дуальном формате, это USB-токен, который можно, так же как и смарт-картой, просто приложив к телефону или планшету, подписывать электронные документы. Спасибо за внимание. Коллеги, передаю слово Павлу. Павел далее расскажет про программную часть нашего совместного решения — и, наверное, вам станет все сразу ясно, как это работает. Коллеги, добрый день. Расскажу о продукте для мобильных бригад Sigma Alcor. Когда мы создавали мобильное приложение, перед нами стояла основная цель – это упростить работу оперативного полевого персонала. Поэтому все процессы, с которыми работает оперативный полевой персонал, такие как выполнение ремонтных работ, техническое обслуживание, выполнение обходов, осмотров оборудования, диагностика оборудования, контроль, контроль состояния оборудования, снятие показаний, а также фиксацию выявленных дефектов, мы все это реализовали а, в на, на мобильном приложении. Соответственно, какие нам задачи ставились, в первую очередь, перед нами? Оформление всех документов должно осуществляться в электронном виде, и мы все прекрасно понимают, когда оформляется, например, наряд допуска или другие важные отчетные документы, их необходимо подписывать. Поэтому, как раз был совместный проект с компанией RUTOKEN для того, чтобы эти документы можно было подписывать на мобильном устройстве. Из чего состоит наш продукт? Это из портала, на котором осуществляется формирование заданий для оперативного персонала, модуля GIS для контроля перемещения сотрудников непосредственно с мобильного приложения, а также инструменты подписания документов, которые у нас генерятся на мобильном устройстве при помощи продукта RUTOKEN. Какой бизнес-процесс мы основной автоматизируем? Как правило, у заказчика есть ERP на базе 1С или Сапа, в котором формируются заказы, задания. Точнее, заказы. Эти заказы приходят к нам на портал. На портале формируются уже непосредственно задания, в котором определяются исполнители, а также те материалы, которые могут использоваться при выполнении работ. И все вот это задание в виде такого контейнера отправляется на мобильное устройство. На мобильном устройстве, соответственно, происходит выполнение работ, происходит подписание документов, и потом результаты обратно возвращаются на портал, на котором начальник цеха, начальник смены проверяет результат выполнения работ и потом уже проверенные результаты отправляются управляют, в ERP систему для закрытия тех или иных заказов соответственно сейчас на слайде представлен интерфейс начальника менеджера мобильных бригад как раз который контролирует процесс выполнения работы оперативного персонала и здесь он как раз определяет ответственных определяет Время выполнения работ, сроки выполнения работ, те материалы, которые потребуются для выполнения работ. И те нормативно-правовые документы, которые должны быть выполнены, ну, в первую очередь технологическая карта, да, которая определяет порядок выполнения тех или иных работ. Здесь представлен соответственно, интерфейс мобильного приложения, есть профиль пользователя. На втором слайде мы видим, на втором принскрине мы видим список заданий, которые получил сотрудник, детальную информацию о задании, а также непосредственно показан вот пленскрин подписания наряда допуска на выполнение работы. Модуль GIS в первую очередь тоже предназначен для начальников, для руководителей, которые просто позволяет контролировать местоположение бригады, где сейчас находится бригада, куда она выехала, где находится объект ремонта или осмотра, там диагностики. А также благодаря интеграции с Яндекс-сервисами мы можем строить маршруты с учетом пробок. Это в первую очередь очень востребовано для Москвы и других крупных мегаполисов. Какие модули у нас есть на мобильном устройстве и на портале? Первая задача, которая была у нас решена, которая нам, ну, такая важная и серьезная, это возможность работы мобильного устройства в офлайн. В том числе генерация на мобильном устройстве должна уступиться генерация всех необходимых документов, которые необходимо подписывать сотрудниками, и, соответственно, офлайн подписание этих документов под квалифицированной электронной подписью. Соответственно, есть модуль диагностики, предназначенный для автоматизации процессов диагностики оборудования, модуль измерения, который позволяет заносить показания температуры, вибрации и других контролей на мобиль, сразу на мобильное устройство. Модуль TOR предназначен для автоматизации процессов техобслуживания и ремонта. Модуль дефекта, соответственно, предназначен для фотографирования и фиксации выявленных дефектов. Причем дефекты можно фиксировать как. И в рамках выполнения работы так и независимо, например, вышли на объект, рядом находится другой объект, и вы увидели, соответственно, какой-то дефект, вы его спокойно можете сфотографировать и отправить его руководству, для того, чтобы на основании полученной информации руководитель мог сформировать то или иное задание. И уже отправить бригаду на устранение выявленного дефекта. А модуль квалифицированной электронной подписи, как я уже говорил, была важная задача, это научиться генерить, PDF-файлы и другие документы на мобильном устройстве и подписывать их, самое главное, в офлайн режиме Компания RoadToken тут нам полностью помогла. Мы этот э, кейс полностью реализовали, э, никаких замечаний, ошибок на текущий момент нет. Модуль охрана труда – это в первую очередь нарядно-допускная система, когда помимо выполнения работ сотрудники обязаны расписаться за технику безопасности. Также мы это у себя реализовали, и это работает. Автотранспорт, понятно, это путевые листы и вся информация необходимая для фиксации факта работы спецтехники, автотранспорта и все остальное. Модуль ГИС, как я показывал и говорил, это для отслеживания, перемещения нахождения полевых сотрудников. Бланки приключений тоже важная задача для компании энергетической отрасли. А изменение НСИ понятно, что если данные пришли из ERP-системы, Человек выехал на объект и видит, что информация в объекте в ERP-системе указана одна, а по факту она другая. Поэтому он на мобильном устройстве может внести те или иные изменения и отправить на согласование эти правки. В первую очередь, ну, из практики, изменения НСИ используются для уточнения координат там, широты, долготы объекта ремонта. Так. Но мы не стоим на месте. В этом году мы планируем подключить BI-систему для формирования полноценной аналитики в различных, ну, различных разрезах. А дальше мы хотим реализовать механизмы складского учета, когда будет полностью сквозной процесс. Есть, есть склад, со склада забираются материалы, материалы записываются на материально ответственное лицо, информация передается на мобильное устройство, на мобильном устройстве фактически происходит списание материалов и обратно это сразу возвращается на склад. Ну и другие процессы мы хотим автоматизировать, поэтому мы на месте не стоим. А область применения, в первую очередь, это инструмент для автоматизации полевых сотрудников, людей, которые работают в поле. Для этого, в принципе, есть все, ну, даже без принципа, есть все необходимые инструменты для того, чтобы человек мог выполнять непосредственно работу, получать всю информацию на мобильном устройстве и не использовал при этом документы. Отчеты, акты, какие-то схемы размещения оборудования, все, что ему нужно, он может получать на мобильном устройстве. Компания Sigma – это крупный интегратор. Помимо непосредственно разработки программного обеспечения, мы предлагаем комплексное решение, то есть, как говорится, внедрение решения под ключ. Хочу рассказать о примере внедрения. Один из крупных заказчиков – это Россети «Московский регион». У них более 8, 8 тысяч полевых сотрудников, которые выполняют те или иные работы на территории Москвы и Московской области. И основная задача, которая перед нами стояла, это уйти от безбумажного документа оборота и контроль исполнения правил техники безопасности. Можно такие вот две важные задачи выделить. Что было? Соответственно, все сотрудники, весь оперативный персонал работает, работал раньше с использованием каких-то бумажных документов, например, здесь представлен наряд допуск. Наряд допуск заполнялся вручную, потом руководитель РС все это, после получения уже подписанного документа, все это перебивал в ERP-систему. ERP у них была, ну, и сейчас реализована на базе САПа. Что мы сделали? Мы полностью автоматизировали процесс, ушли от бумажного документооборота, реализовали механизм офлайн подписания документов прямо на мобильном устройстве, сделали интеграцию с Яндекс-сервисами для построения оптимального маршрута движения бригады до объекта ремонта и, соответственно, автоматическое формирование передачу данных о результатах выполнения работ в SAP. Соответственно, за год работы, то есть система уже полтора года находится в промышленной эксплуатации, вот за год работы было закрыто более 200 тысяч работ, планированных в ERP-системы. Было выявлено более 300 тысяч дефектов, было выдано в электронном виде более 100 тысяч нарядов допусков и других распределительных документов. Сейчас Антон как раз продемонстрирует процесс подписания при помощи электронной подписи наряда допуска. Антону передаю слово. Антон. Перед вами сейчас находится экран мобильного устройства, на котором уже есть разрешающий документ. Мне необходимо его подписать. Я это буду делать с помощью карты RUTOKEN. На мобильном устройстве мне необходимо ввести пин-код от данной карты. В данном случае у нас сейчас тестовый сертификат, поэтому тестовая подпись. После этого я к планшету прикладываю карту, и у меня идет... Считывание сертификата. При этом мобильное устройство, на мобильном устройстве у меня подписывается разрешающий документ. Он у меня подписался. Я вижу то, что данная подпись проставлена. После выполнения всех работ я могу проверить то, что у меня подпись была действительно проставлена. Для этого я могу воспользоваться сайтом Госуслуг по проверке электронной подписи, куда мне необходимо прикрепить файл, который мы подписываем, и сам файл подписи. Сейчас одну секунду. Сейчас не попадаю. После этого мне необходимо ввести код Скапчи. И при нажатии на кнопку «Проверить» я вижу то, что у меня электронная подпись верна и сертификат у меня действительный был. Также вижу, кто является его владельцем и кто издатель и по какое время он действителен. Спасибо, Антон. Коллеги, мы вот рассказали о нашем опыте, о создании вот решений. Если есть какие-то вопросы, то задавать, писать их. Мы готовы ответить. Да, коллеги, если вопросы еще не созрели, то на экране есть мои контакты и Павла контакты. Можете смело писать, задавать любые вопросы. Мы всегда на связи и ответим на любые ваши вопросы. А, так, вот вопрос: есть процедура подписи на мобильном устройстве всегда так долго происходит? Нет, не всегда так долго происходит. Видимо, это генеральский эффект а, демонстрации. Электронная подпись на мобильном устройстве обычно происходит, а, длится меньше секунды. То есть, как я и говорил в своем докладе, нам удалось добиться скорости, когда она ничуть не хуже в некоторых случаях даже быстрее происходит, чем через USB-интерфейс. Мы можем предоставить образцы. Возможно, коллеги помогут вам развернуть демо-стенд какой-то, вы можете сами убедиться, как это все быстро работает. Спасибо большое за вопрос, Алексей. Единственное, тут хочу уточнить, Алексей, чтобы вы понимали, было, скорость зависит от объема файла, который мы подписываем. Поэтому, может быть, у, сейчас вот у нас был довольно-таки большой файл там, вот, поэтому скорость могла быть чуть подольше, если сам с приложениями, с каким-то каким файлом. Да, опять же, мы готовы предоставить образцы, провести дополнительные демонстрации, чтобы убедиться, что все хорошо работает. Михаил задает вопрос, как происходит фиксация значения вибрации и температуры? Есть какие-то приборы, подключаемые к мобильным устройствам? Павел, наверное, да, я как раз хотел, думаю, там пример есть, как раз фотографии. Вот здесь вот показан, смотрите, есть сейчас на рынке вот различные измерительные комплексы, как раз один из них представлен на слайде, вверху справа. Снятие показаний приходит очень просто. Мы интегрируемся с данным измерительным комплексом, он через Bluetooth. Соответственно, когда я прихожу на какое-то оборудование, мне необходимо проверить какие-то контроли. Я, соответственно, вижу список контролей, и один из контролей, например, замер замера температуры подшипника. Соответственно, я беру вот этот измерительный комплекс, направляю там есть инфокрасная подсветка, лазерная подсветка, происходит снятие показания температуры. И в связи с тем, что мы через Bluetooth мобильное устройство интегрировал с этим измерительным комплексом, информация сразу автоматически попадает на, ну, на телефон, на планшет. Мы, соответственно, видим, какую температуру зафиксировал измерительный комплекс, и ее просто подтверждаем. Если какие-то контроли, соответственно, мы не можем замерить, например, там, я не знаю что-то в голову даже не приходит, например, уровень масла, да, там где-то в редукторе, то, соответственно, мы показываем, просто пишем уже руками на клавиатуре, на виртуальной клавиатуре, которая открывается на мобильном устройстве. Ответил? П Павел, у меня, у меня вопрос. А правильно я понимаю, что вообще все измерительные приборы, которыми вы делаете замеры, они, в принципе, не подключаются физически к планшету или телефону. Да, Это все приборы по бесконтакту работают. Да, и NFC работает, соответственно, по NFC-протоколу, то есть карточке электронной подписи, а вот измерительные работают через Bluetooth. А изделия, нет, не наши, они покупаются на рынке, то есть вы можете, мы можем синтегрироваться по факту с любым производителем. Сейчас, ну, честно говоря, китайцы в первую очередь очень много различных измерительных комплексов предлагают, которые работают по тому или иному протоколу. Соответственно, у нас есть и два варианта с хэшем и без хэша. Вопрос, где вычислять хэш. Если на мобильном устройстве то можно подписывать тоже. Да, Руслан. Просто не всегда получается именно подписывать хэш, только хэш, например, или не всегда получается подписывать там целиком файл. Ну, вообще, мы стараемся, конечно, целиком файлы, тем более аппаратно, прям на борту карты не подписывать, потому что такая подпись, конечно же, будет намного дольше. Поэтому, насколько я помню, по-моему, как раз в программном обеспечении SIGN, там считается программный хэш. Поправьте поправь меня, пожалуйста, если не прав. Да, совершенно верно, хэш, но там все равно, сейчас технически не готов ответить, но если большие файлы, действительно, это у нас время занимает больше. Вот, но вычисление хэша действительно происходит. В момент насколько я понимаю, оно происходит в момент подписания, поэтому сам процесс подписания, вот когда вот карточку предложили там, и как раз начинает происходить вычисление хэша. То есть, соответственно, вот это время, не время подписания, а время генерации хэша и время подписания, который там секунду заняло. То есть здесь зависит от самого способа реализации, а так мы можем умеем работать и подписывайте хэш, и подписывайте файл, и аппаратно, и программно. То есть здесь все зависит именно от, скажем так, хотелок заказчика в первую очередь. А, ну, генерация электронных ключей именно это, по сути, задача удостоверяющего центра, поэтому, ну, да, есть продукты, которые могут сами, ну, можно генерить, ты можешь сам развернуть себя на, на компании, ну, в смысле, у себя на сервере необходимое программное обеспечение генерировать сами ключи. А потом уже записывать непосредственно на норрот токен. Алексей, смотрите, здесь какая ситуация? Если вам нужна усиленная квалифицированная подпись, то здесь, конечно, работа только по текущему законодательству, то есть вам нужно подавать заявки в удостоверяющий центр, получать эти ключи и далее раздавать своим сотрудникам. Перед этим, конечно, собрав их данные и отправить в удостоверяющий центр, либо, либо там, прийти ножками надо. Но если вам достаточно будет для внутренних работ, там, усиленно не квалифицированные электронные подписи, то в таком случае вы можете развернуть свой доставляющий центр на базе собственного сервера и сами выписывать на устройство сертификаты и пользоваться. То есть какой-то универсальной схемы, как быстро, удобно, оперативно, не приходя в доставляющий центр, получить электронные подписи там, на сотрудников, такой схемы сейчас нету, но она активно обсуждается, и, возможно, в ближайшем будущем что-то подобное появится. А по вопросу выпуска сертификатов можно обновлять удаленные сертификаты, но в первый раз вам все равно нужно будет прийти именно в офис удостоверяющего центра. То есть даже наш RUTOKEN-плагин, который умеет работать с браузерами, через него, в принципе, можно перевыпускать и выпускать сертификаты. Но он позволяет это делать только сертификатами, которые выданы не удостоверяющим центром, а внутренним удостоверяющим центром внутри вашей компании. Если я, может, добавлю, здесь такой вопрос очень тонкий, поэтому, как ваши безопасники скажут, можно ли вам самим выпускать сертификаты или нельзя, или они скажут, что надо идти к удостоверяющим центрам, отсюда надо и принимать решение. Правильно, Руслан, да, правильно, штамп времени мы потом берем. У нас есть процедура согласована, как мы подтверждаем это время что у нас в процессе сессии, соответственно, когда мобильное устройство взаимодействует с сервером, мы узнаем время. Потом, когда соответственно, устройство ушло в офлайн, мы не знаем реальное время, потом, когда мы обратно все это передаем. То есть вот этот весь алгоритм расписанный, сам алгоритм как бы согласован заказчиком. Да, и еще раз, если у кого-то есть интерес к нашим решениям, вот наши контакты на экране, обращайтесь, пишите. Проведем демонстрации, отдадим образцы. Так, коллеги, я тогда предлагаю закругляться, если вопросов больше нету. Павел, Антон. Может, вам есть что сказать еще? Коллеги, ну, всегда готовы ответить на вопросы. Наши электронные ящики здесь вот указаны с Никиты, поэтому просим обращаться, Готов продемонстрировать. Отдельный показ по зону выехать куда-то да? в территорию заказчика всегда готовы. Спасибо. Всем спасибо, что пришли. Пишите, звоните, мы всегда на связи. Всего доброго, до свидания.